салля алейкумура иби кульмучадин видеорс мир вам приветствую каждого зрителя данного видеоурока я неспроста употребил слово каждого зрителя кульлямучахидин потому что именно это слово мы будем изучать в этом видеоуроке слово кульнин является одним из наиболее часто используемых в арабской речи слов может иметь несколько значений в зависимости от того в какой грамматической конструкции это слово употреблено. О том, какие это могут быть значения, в какие грамматических конструкциях это слово употребляется, мы поговорим в этом уроке. Итак, слово «кулин» является именем существительным, соответственно, оно может спрягаться по падежам. Об этом я тоже отдельно скажу. Основное словарное значение данного слова – совокупность. На практике это слово принимает несколько других значений, либо такие как «каждый», «каждая», «каждая». Или весь, вся, все. Рассмотрим варианты употребления слова кульн. Первый вариант, когда слово кульн является первым членом грамматической конструкции дафа, а вторым членом является существительное в неопределенном состоянии, в родительном падеже. В данном случае слово кульн будет переводиться как каждый или каждое. Например, кулью Каждый день. Кульлюбейтин – каждый дом. Второй вариант употребления слова «кульюн» несет в себе значение «весь», «целый». Такие значения принимает слово кулин, если второй член из афетной конструкции в определенном состоянии, то есть с артиклем «алифлем». Кульлюльеуми – целый день. Кульлюбейти – целый дом, весь дом. Заметьте разницу между двумя грамматическими конструкциями и дафы. Если в первом случае второй член эдафы стоит в неопределенном состоянии, слово куль переводится как каждый. Кулиомин каждый день, кульюбейтин каждый дом. Если же у слов день и дом мы поставим в определенный артикль алифлем, значение слова куль меняется на весь или целый. Колюльйоми весь день или целый день. Кулюльбейти – весь дом, целый дом. Также есть третий вариант грамматической конструкции дафа со словом куль. Когда второй член эдафы стоит в определенном состоянии во множественном числе. В данном случае слово куль будет переводиться как «все». Например, кулюль айями. Кулюль айями. Все дни. Кулюль бьюти. Все дома. Давайте сделаем маленькое упражнение. Я вам дам слова в единственном и во множественном числе. А вы попробуете аналогично примером составить конструкции с разными значениями слова «куль». Сейчас на экране у вас появились данные слова. Это слово «санатун» – «год» и «санаватун» – «года» во множественном числе. И слово мадинатун – «город». Во множественном числе «мудунун» — «города». Соответственно, у вас должно быть 6 словосочетаний. «Каждый год», «целый» или «весь год» и «все года». И, соответственно, «каждый город», «весь город» и «все города». Вы можете остановить видео и выполнить данное упражнение, а правильные ответы — для того, чтобы сверить свои э, получившиеся результаты с этими ответами, вы можете посмотреть в описании к видео. В следующей части урока я расскажу еще о некоторых особенностях слова куль, «cool», а также о слове джемиан, который имеет схожее словом куль «cool» значение.